Коллеги, привет! Андрей Тихонов с вами и пятая серия мини-сериала «Конспект семинара» по семинару «Мини винты 2.0». В пятой серии начинаем двигаться к дистеризации. Дистеризация большая тема, я думаю, мы ее в два видео уложим, может быть, даже в три, посмотрим. Первую часть дистеризации мы поговорим про общие аспекты. Анатомия, ну, куда ставят винты при дистеризации в принципе, некоторые лимиты, пределы. Глобальные такие вопросы, а потом уже в следующих сериях поговорим про клинические протоколы прям подробно. Да, там, что, вот, что, зачем, как, там, в каких клинических ситуациях дестеризировать, потому что там много вариантов, поэтому это будет первая часть вводная. Ну, Дестеризация по понятным причинам это способ создания места в зубном ряду, поэтому прежде чем ей начать заниматься, надо убедиться, что в зубном ряду дефицит места есть. Исключением, когда мы можем проводить дистеризацию без наличия дефицита места в области зубного ряда, это компенсация скелетных аномалий, как вы понимаете, когда мы хотим использовать место, образующееся от дистеризации на корпусную ретракцию резцов. То есть, если у нас нет дефицита места в зубном ряду, нет протрузии, нет скучности, нет дистопии каких-то, да и так далее, нет глубоких шпей все это дефицит места, как мы понимаем с вами. А мы тем не менее хотим делать листеризацию, это значит, что мы собираемся место, которое освободилось, использовать именно на корпусную ретракцию резцов, то есть двигать верхние резцы назад корпусно, или наклонять нижние резцы назад больше, чем, например, мы бы хотели в норме, то есть наклонять их в некоторую ретрузию нижних резцы. И то и другое требует оценки анатомии, оценки наших возможностей биологических, есть ли костная ткань за верхними резцами, можно ли верхние зубы двигать назад, но ну, это больше к серии про второй класс э, из конспекта сериала по сагитальным вертикальным аномалиям. Посмотрите, там, если вдруг эту тему пропустили, там поподробнее рассказывается, когда мы можем себе позволить двигать верхние зубы назад и насколько корпусно. Да? Нижние резцы, если вы решили дистризировать без наличия дефицита места, вы значит должны понимать, что у вас есть симфиз, который какой-то более-менее адекватный, есть нормальный биотип десны нижней переднем отделе, который позволит вам наклонить нежные лица назад. Поэтому это такая банальная первая вещь, прежде чем броситься дистерлизировать что не самый легкий процесс на самом деле, нужно понять, что тебе действительно это требуется. Да? Что, например, причина второго класса не в, там, допустим, ретрузии нижних зубов, там, да? а что причина второго класса не в том, что это скелетный, значимый второй класс, который надо решить хирургически и так далее. То есть, что вы понимаете, что вам нужно дистализировать и поэтому всегда первая идет цель. Итак, я хочу дистализировать например, 2 мм верхние зубы назад. Второе, с чем надо определиться, это каким типом движения я хочу дистерризацию провести. Есть по понятным причинам два способа дистерризации – наклонная, корпусная. Подробней про уровни сложности дистерризации мы поговорим в следующих видео про клинические протоколы различных клинических ситуаций. А сейчас мы просто с вами ну, как бы упомянем очевидную вещь, что наклонная дистерризация, движение корне, коронок назад, наклон коронок маляров назад, да, что верхних, то и нижних. Это легкая ситуация, прогноз хороший. Дистаризировать наклонным путем можно 4-5 миллиметров спокойно. У нас была на эту тему публикация, пост был в Тихонов Сорта в блоге по поводу там, например, там, там, два типа наклона дистаризации на нижней челюсти и так далее. То есть там можно поподробнее почитать, но наклона дистаризации, я думаю, без меня понятно, может быть в двух ситуациях. Или когда у нас зубы в рамках зубного ряда, конкретно маляры, наклонены вперед. Ну, допустим, пятерка дистопирована язычно, да, 7,6 наклонились вперед. Мы можем 7,6 отклонить назад, поставить пятерку зубный ряд, и все. Это легкая клиническая ситуация для листеризации. Это один тип ситуации, когда может быть допустим наклон маляров назад, то есть наклонная дистриализация. Да? Вторая тип ситуации, когда зубы стоят в рамках зубного ряда все параллельно, все правильно, то есть нет отдельного наклона маляров, но мы берем и поворачиваем весь зубной ряд, например, весь нижний зубной ряд поворачиваем против часовой стрелки, да, вот так вот. И тогда у нас и зубы, и маляры, которые в этом зубном ряду стоят, они тоже вместе со всем зубным рядом. Поворачиваются, наклоняются, точнее, назад. То есть коронки маляров наклоняются назад, но в рамках зубного ряда все зубы стоят дальше параллельно. То есть никто отдельно не наклонился, ступенек между краевыми валиками нет. Если же мы при ровном зубном ряду просто возьмем и наклоним нормально стоящие маляры назад, да, то между ними появятся ступеньки между краевыми валиками. Значит, нельзя там зубы стоящие ровно наклонить каждый отдельно назад. И чтобы между ними все было ровно без ступенек. Появятся ступеньки, будут проблемы с окклюзией, проблемы с костными карманами и так далее. Поэтому мы можем либо наклонить наклоненные маляры, нормализовать их наклона опрать, либо повернуть весь нижний зубной ряд или верхний зубной ряд, неважно какой зубной ряд, да, сейчас, когда весь зубной ряд поворачивается, внутри зубного ряда зубы остаются стоящими правильно, а при этом у нас <coughs> зубы как бы в рамках челюсти, в рамках костной ткани наклонились, корни их особо при этом не перемещаются, это хороший прогноз, легко. Когда нужно переместить зубы корпусно назад, вместе с корнями, это более сложно, на верхней челюсти лучше иметь в голове лимит там 3-3,5 мм и то это не всегда далеко получится а на нижней челюсти лучше иметь в голове лимит миллиметр мм и дальше довольно трудно уже корпусно переместить нижние маляры назад механика зависит от того где будет мини-винты какая клиническая ситуация подробнее мы их разберем в следующем видео но сейчас давайте кратко пробежимся по местам возможных установок мини-винтов для дистиллизации. Верхняя челюсть, верхний зубной ряд, дистеризация, понятно, делается или через ретромолярный винт в вид в ретромолярном пространстве, либо через подскловый винт, вид винт подскловый гребень, либо мини-винт между пятым и шестым наверху щечно, либо мини-винты на небе и непрямая опора, либо мини-винт небна между пятым и шестым и прямая опора. То есть э, самым, наверное, таким универсальным, конечно, особенно для нижней челюсти является ретромолярное пространство, потому что ретромолярный винт позволяет управлять шириной. От ретрамалярного винта вы можете тянуть с двух сторон ещечная и небная, и если это верхняя, ещечная и, и язычная, если это нижний, И таким образом обеспечивать более-менее нейтральный вектор по трансферзале. Да, зубы идут назад. Не расширяясь, не сужаясь. Вы можете от ретромолярного винта дать тягу только с щёчной стороны. Если дуга у вас прямоугольная, и зубы не поворачиваются уже да, из-за этого. Потому что дуга держит ротацию. И зубной ряд начнет сужаться по мере дистеризации. Вы дать от ретромалярного винта тягу только днем, только язычный, зубной ряд по мере дистризации насчет расширяться. То есть ретромалярный винт обладает вот таким преимуществом. Ну, минус у него понятно тоже. Там бывает, что не поставить на достаточном расстоянии от зубов. Бывает, что нужно ждать удаления восьмерки и пока живет, бывает, что мешают ретромолярные ткани, мягкие при закрытии. То есть там есть ряд ограничений, очевидно. Вторая область, которую мы на верхней часть используем, это подскловой гребень. Самый выраженный подскловой гребень у наших российских пациентов по нашим собственным исследованиям внутри нашей клиники, это на уровне дистального корня верхней шестерки. Там гребень потолще. И в среднем у 6-7 человек там, из 8, скажем, 7 человек из 8 или 6 семи вот так можно сказать, можно поставить винт подскловой гребень, потому что толщина там. Ну, больше миллиметра скажем да где-то у одного седьмого пациента одного из восьми там по-разному как трактовать хирургическим уже поставить затруднительно под гремень. гребень лучше изначально знать посмотреть на КТ. поподробнее это все мы покажем исследования там все, все эти анатомические вещи конечно на семинаре также много видео на эти темы по установку таких винтов в интернете а следующая область, которая это неба, да, передний участок неба с непрямой опорой через лабораторные изготавливаемые аппараты типа дистослайдеров там и так далее, которые обеспечивая опору на небе, могут дистриализировать маляр. Более дорогой вариант, требующий, конечно, техника и так далее, но в целом возможно. Между пятым и шестым тоже можно поставить винт для особенно Особенности дистализации будет ротационная. Зубной ряд будет в основном вращаться, и корни значимо двигаться назад не будут. Если вы сможете поставить винт ближе к шестю, к шестому зубу к корню, то в принципе может какое-то расстояние быть между корнем пятерки и винтом. И это позволит зубному ряду немножко массы всему целиком дистализироваться. Днебно да? место больше. там До 6 мм между корнями 5-6 с днебной стороны там можно больше. Но механика осложняется тем, что нам давать тягу с днебной стороны. Это не очень комфортно для языка э, пациента. Да? Ну, в общем, тоже можно использовать. <кхе> На нижней челюсти все то же самое, кроме того, что мы не ставим э, язычно <кхе> винты. Да? А вместо подсклового гребня появляется бакал бакалшелф, который у наших российских пациентов, опять же по нашим собственным исследованиям в клинике, в основном выражен более всего на уровне дистального корня семерки. Если говорить в рамках зубного ряда. Понятно, что чем дистальнее в полости рта, тем шире бакал бакалшелф. В целом он не такой он выраженный, как у азиатских пациентов, но поставить тоже можно процентов там, у 85 пациентов. бакал-шелф такой, что поставить винт туда можно. Использовать бакалшелф и лучше стальные винты, потому что там очень толстая картикалка, или некоторые хирурги предпочитают пилотное сверление. Там. Про хирургические аспекты сильно не полезу, это не моя тема. Мы больше говорим про клинические использования, про биомеханику. Соответственно, бакал shelf тоже, конечно, позволяет дестерризировать весь нижний зубной ряд назад. Про биомеханику этого мы еще поговорим, когда будем говорить про уровни сложности дестерризации и про клинические ситуации в следующем видео ретро тоже можно использовать, обсуждали уже. Но, в принципе, вот это основные зоны по использованию винтов для дистерлизации. Самое, наверное, практичное такое, это вот в каком порядке, что делать, в какой клинической ситуации, да, где винт, какая механика и так далее, и так далее. Это мы поговорим с вами в следующем видео, если успеем целиком, если нет, то по частям. Спасибо еще раз очередной раз за ваше внимание. В следующем видео встречаемся дальше и говорим про клинический протокол дистерлизации в разных ситуациях. До встречи, пока!